Всем известно, что все большое состоит из мелочей Вся наша жизнь, как мозаичная картина, состоящая из маленьких деталей, делает эту картину полноценной Для нашей команды это важный момент для выстраивания всех составляющих работы Я, как ведущая, уделяю особое внимание маленьким деталям для меня огромную роль играют вопросы, как лучше всего поднять настроение людям. Что я могу сделать, чтобы ваш праздник был по-настоящему незабываемым событием? Мы стараемся продумать каждую мелочь, чтобы ваш праздник был необычайно красивым. Для этого наша команда прорабатывает досконально каждый пункт программы, чтобы ничего не упустить. Наши дизайнеры подберут неповторимые декорации для каждого конкретного вечера. За кулинарные шедевры отвечают наши повара, которые предложат гостям гастрономическое удовольствие из вкусных, свежеприготовленных блюд. Наш светлый, уютный зал станет для вас замечательной платформой прекрасного настроения. Мы с огромным желанием всеми нашими возможностями окунем ваш вечер в атмосферу чудесных, запоминающихся моментов. Еще будучи ребенком, я очень любила развлекать людей, уводя их от забот и переживаний. Уже тогда, слушая аплодисменты и смех, я чувствовала себя как дома. я провела уже много различного рода мероприятий, но все равно с каждым разом я больше и больше влюбляюсь в то, что я делаю. Все это поможет сделать ваше мероприятие незабываемым. Ваш специалист в организации мероприятий «Фессалавернисаж» Кристина Гренц.